Вот, oh, не взнос, на взнос, три косаря. Все, вайк so, наверняка на вороше. Все этим замкнули для моих отношенных денег, Плюш мне за это, парень. То есть, хочешь, ну прям on... ну идем? боли. ну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 Я галерея. Будь круто, нига! Я же не тоже сам говорил, что разбираться с этими татуированными модачами. Right. Yeah. Вот так на yeah. дело.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 Найси тебя в В одном из этих, значит, трех ящиков наша цель находится. А что из них прошел тату? Ты тут тыслал лобок.